Друзья, всем привет! С вами Оксана Смирнова. И сейчас я покажу, как вам можно просто и легко активировать свой кабинет с помощью гифт кода Заходите к себе, набираете логин, пароль, нажимаете кнопочку «Логин», галочку «Я не робот», выбираем капчу. Выбираем пакет, который мы хотим активировать. Выбираем способ оплаты Gift. Вставляем уже скопированный Gift-код, который нам дали. Дожидаемся, как кнопка станет синенькая, нажимаем Submit и второй раз. Вот у нас. Всплывающее окошечко зеленое показалось нас перекидывает на главную страничку здесь мы нажимаем на кнопку принять условия компании а и нажимаем на название Crowd 1 все Наш аккаунт активирован. Здесь мы видим, что у нас 50 crowd Ван Reverse. Чуть ниже мы видим свою реферальную ссылку. И мы видим свой пакет. Я вас поздравляю. Аккаунт активирован.